Всем привет! Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, лучшие строители с моего дискорд сервера за два часа будут строить стенды из Джоджио. Правда, я вообще не знаю, что это такое, но вы же знаете, да? По традиции, запускаем личный салют, и вы можете начинать строить. Я пришел смотреть, что... что вы тут построение. Так, тут у нас Астерна. Что это такое? это да, гренин, человека но это вроде похоже да. на какую то да. очень странную страшную то я постарался, зато сделал красиво рядом с тобой тут есть агуша, который тоже что то строит это из джоджо я не знаю как он называется, но я видел его в в итоге это широкий пуш, у которого голова не на не на плечах, а на груди ужас как страшно <laughs> ладно посмотрим что это будет у здесь четвером сидят строят фантус что? О, это уже прям похоже на какого то человека хотя наверное, здесь больше подойдет типа на стан какой то О, вообще, о он вот тут вообще тонус они дубасит кулаками он тебя убьет сейчас. Ладно. жесткий такой страшный и такой механический это что там? это на себе ты, это... это я строю. Че это такое? Ну блин, это по идее должен быть стенд, как у меня получилось каким-то жирным. Это, это самый широкий и самый сильный стенд. О, да, это такое А это геймер что-то сделал? Геймеры тут. А. Это красиво реально. Но он выиграл, все, он выиграл. Не надо еще механизм сбаться. это тоже мы построили? Все, что вы построили, вот это все. Да. Вернемся через 30 минут дальше. Тридцать минут прошли, я снова к вам пришел, я тут вижу, вы уже много чего сделали, да? Ч он может? Стиральную Типа это твой питомец, он за тобой бегает, то есть твой стенд. Это построил Фентус. Фантус, что это? Это какой-то другой стенд, он уже чуть поменьше. Пчел, где твой стенд? Да есть стенд, это ключ это стенд. Вот я не знаю, что такое вот эти всякий стенд. Вы не можете просто там я за скамье какой-то ключ построить и сказать, что такое бывает. Так нет, он реально есть, он называется мистер президент. Напишите в комментариях, он uh -huh. бывает или нет, или он меня обманывает. Пчела, тут его президент, ладно, оставим пока. У Фантуса вот такая фиолетовая штука. Это, это стенд черепахи. А. Черепахи? Ну, Черепаха да. фиолетовая? Ну, ладно. Это что такое? Это The World. И он может остановить время. А у Агуши что такое? Что-то страшное, очень страшное. Я делаю анимацию рук для этой Ага. Очень страшная да. штука да, да. Так, а рядом с тобой Астернак У него тут что-то реально такое Очень страшное Что это? из Надо сделать вид, что я все понял Мне что все понятно Я что все знаю А, это же Д... The... Ой, ой, ой, ой что-то я забыл Что ж, это все, что вы построили за 30 минут У вас остался еще один час Вам нужно успеть сделать механизмы И подготовиться к битве Стендов Прошли 30 минут. Это мой которая летает на щупальцах. У него масочка такая забивная, которая смотрит на тебя. У него такие есть наплечники забивные. Он трясется, как и я. И у него очень большой пресс. А еще он может бить ухом. Продемонстрируйте, пожалуйста, на ухах. Вау, да, что? Да. Это было жестко. Идешь, идешь. Такой безобидный ух сидит такой, ура, ура. ура, ура. И, и такой бах. Бам, его победили. И все. А? Ты чё? Ты меня убил! Я не убивал. Ты сам себя убивал. Он, он решил стать свободным этим, как их там, стендом и уничтожил своего хозяина. Плохой стенд. И теперь качается ещё Ладно, идём за мной. Это очень умный стенд. За это, я думаю, можно ему поставить много очков. Давайте оценим этот стенд. У вот этого стенда, которого построил Агуша, 36 очков из 50. А вы можете написать в комментариях, чей стенд был Реально круче всех Переходим к следующему стенду Теперь мы посмотрим стенд Геймера, посмотрите какой он массивный Он даже больше, чем стенд Агуши Как его вообще зовут, если стендом дают имена? Почему он так кучишься? Как будто он сам тебя берет руками и своими таскает. Он слишком тяжелый, поэтому. Почему ты его таскаешь, а не он тебя таскает, если. таскаю. Этот стенд тоже может быть Ой, знаешь, такая мясорубка меня точно прибьет. А это я хотел сказать. Сейчас будет битва между вот этим. Сейчас. Туск, тыск. Сейчас будет битва между Таском и и вот этим чупакабрань. Это тоже Таск. Да. Погнали. Файт! Вот давай, давай, давай, давай. Чего? Как Агуша проиграл? С него так посыпались вот эти штуковины. <связывая> Это была эпичная битва. Нет? У него там мясорубка, у меня эти маленькие. Да, у тебя скромные кулачки против огромной мясорубки. Таск против Таска. Раунд 2. Файт, давайте. Агуша, тащи. Битва мясорубок. И Нет! Агуша снова проиграл. Нет. Его взорвали. Нет. И что он так будет все, все время качаться, что ли? Я не знаю, почему он качается. Плачет. Получается, стенд геймера победил стенда Агуши. Почему он так странно звучит? Короче, геймер победил Агушу. Давайте оценим стенд Агуша. Ой. Ой, геймера. Геймер. У геймера 44 очков. А можно я один из ваших стендов одену? Твой геймер. Ну да. А то вы там сами их одеваете, они за вами бегают, вас охраняют, а меня никто не охраняет. Так, теперь этот стенд будет охранять меня. И вот, теперь я под защитой. Вот, допустим, на medo, меня напал нету. вот этот фиш. Рыбка. Я активирую своего а -а -а -а. защитника и, и начинается жесткая заруба. Не понял, а куда он убежал? Он испугался, что ли? А кто меня защищать теперь будет? Ну ладно. Агуша, давай твой стенд Да давайте теперь Агуши стенд оденем. Может он похрабрее. Так, сейчас проверим. Вот мишень. А ну-ка, стенд в атаку. Давай, давай, так, давай, давай. Он замочил противника его тоже замочили он убирает все преграды на моем пути и всех челиков на моем пути этот стенд прям жесткий он не испугался никого и уничтожил всех так прикольно когда тебя защищает какой-то стенд непонятный а его поджарить он горит воду прыгать Стенд подгорел. Ой. Опа. Кто за стенд построил пчел? а да, это же да. ключ какой-то. Угу. Что это? Но... Где я? Помогите. А, это Знаешь, мне этот ключ нравится. Он меня телепортировал в комнату, где тут кайфовые кресла. И кайфовые Прежу, столы. Он. Мне не кажется, что там сильно кайфово. В смысле? <гас> Что меня на пикселе разбило? Я превратился в квадрат. Задумывая. Что это было? Уз. Это жестко вообще. Комната уютная, но в конце что-то не Да. <свят> Мне кажется, даже твой стенд всех остальных может легко победить. А кстати да. Агуша а давай. геймер, давайте покажите ему, кто тут самый главный стенд. Поделитесь <свят> с мистером президентом. А ща мы ему в лоб подарим подарочек. Три, два, один, начали. Атакуйте этого пчела. Что? Вы вот а, так легко победили? Блин, так, так, спать, еще, еще, еще, еще. Мысли еще? Домой! Агуша Все. победил всех. Подписывайтесь на канал. Я сейчас это, съем мы всех. Агуша на Ай, блин, нет, не бей, не бей, не ломай мне. Три, два, один, файт, файт, давайте. Мистер президент против Таска. Я беру тебя в заложники. Не надо меня. Я, я оператор, вообще-то, меня нельзя трогать. Mm -hmm. Стат, Ладно, я... тебе да. Давай, агушу, Ой, а, Блин, а... а, ой, что-то не так у вот, Всё, свой портал. Да, понимаешь, твой, твой стенд слишком слабый. Никогда не думал, что буду говорить такие странные названия, но... Таск победил мистера президента. Да, давай крестики-нолики. Давай со мной. Давай, давай. Ах, что я меня вот... засканили? О, нет, на мускам. Ну, взорвали не а не я не говорил что оператора трогать нельзя мистер президент набирает 33 из 50 очков а как его зовут он это что это ага запомним <соспорщик> он ножами кидается что ли да. он проткнул другого хва счинг это это очень прикольно выглядит, вообще красиво. А еще он сам такой страшный и прикольный. Вот это он злой, конечно. Нет, я еще я хочу сапучику ВП сделать. А точно, давайте. он Надо попробовать. Shadow the World против этого. А все, уже сразу. Я даже сказать не успел. Че так быстро? Осталось только его лицо. А можно я астернак твой стенд одену? Что? Огонь. Я, я кидаюсь ножами, прикольно ноль, файт, все стоят и ждут чего-то Агуша бежит медленно, но уверенно Астарнак стоит и ждет Нет, я, я... Астарнак выходит в бой и ножи и хоп, Нет. все Нет. мне кажется уже третий раунд даже не нужен потому что ты точно выигрываешь Агуша Нет. а попробуй танк Нет. проткнуть насквозь танк убегает все, ему башню О, все. минус танк, просто какие-то ножки уничтожили жесткий танк можно я опять его одену. Этот стенд набирает сорок с половиной очка и, короче, на втором месте. Выглядит очень, очень, очень страшно. А чё он кусает? с сразу, даже не прикасаюсь, он тебя убьет Это The у него скин на Таноса, у него печатка Танос. Он может делать залп так. И что это за поле? Попробую уничтожить вот этот танк. Жестко, прям. Танк пробит нас. И колеса пробил. И последний стенд. Это стенд Детинга. Как его зовут вообще? старплатин Как? Фиолетовая жижа. А, фиолетовая жижа? Ладно. Твоя, как ты сказал, фиолетовая жижа, что она умеет? Ой. Что это? Ну, это типа палец она выдвигает. Старфингер. А, Станька, только меня не режь эти пальцем, просто вот выдвинь пальцы. Не надо меня, я же сказал. Че, он просто берет двумя пальцами, меня трогает, и я уничтожаюсь, да? Вот, типа, вот эти два пальца, они меня уничтожают. Хопа! А так он выглядит очень эпично, жестко. Все, три, два, один, начали. Все, битва теперь началась. Вы меня уже побили. Я не поздно с тобой, я не хочу с тобой, я не обязан с тобой. Большая мама идет. Ничего я так в общем. Вот это нечестно, что меня начали убивать, куда еще не началось, ничего. Ой, Ой а куда я, я попал? За Оператора закрыли в закулисе. Помогите. Астернак уничтожил Фантуса. Бедный Фантус. Что? Да блин, все, мои ключи попал. Что? Они. Прези... они все по попались в твою комнату, мистер Президент, ты знаешь? Ра. Слезь меня! Слезь, слезь меня! Нет, Что, вы, вы все проиграли? Это жестко. Я выиграл Фантузу. Пчел, ты нас всех закрыл. Так, я не понял, кто в битве, конечно, ведет. Ну ладно. На этом битва строителей стендов и Джоджо заканчивается. Спасибо за участие Фантузу, Астернаку Пчелу, Фишу, Агуше, Геймеру, Фантузу. И вот другая интересная Ой. битва строителей. Всем пока. А, передаю привет пингвинке я, я, я тоже хочу Я тоже хочу я тоже а, Передаю Назаки то что то что Кеншин фигня Привет, Хома Передаю привет тебе Всем пока, привет. я пошел И всем пока всем, всем пока, пока.